Доброго времени суток, люди. Сегодня видео, которое мало человек смотрит, как я смотрю по видео. По видео по Skyforce почти ни, никто не смотрит. Один-два человека. На последнем видео так вообще ноль просмотров. Почему ж так? А? Почему вы не смотрите Skyforce? Вам не интересно, что ли? Если не интересно, так бы и сказали. Я бы не тратил свое время, не снимал бы материал. Вот тут вот видите, стараюсь для вас. Снимаю. Хотя я и прохожу как бы для себя тоже. Но в большинстве для вас. Я могу это пройти один. И могу пройти без записи, потому что записи у меня немножко лагают. Все-таки без записи с наушниками будет гораздо лучше опыт игры, чем вот так. И гораздо лучше впечатление в наушниках. Чем вот если я буду так. Ну, потому что, когда я записываю, оно не записывается у меня. Голос. Звук не записывается. Так, ну, э, не буду жаловаться, все равно никто это не услышит. Лучше буду играть. Так, тут две пушки, ты на корабль поставил. Поставила. Ну, поставила, я это сломал. На такой большой корабль могла бы что-нибудь типа, лучше поставить. Так, тут, тут, тут вообще одна пушка. Скарлет, ну что ты как-то как это, не знаю. А, нет, тут две пушки. Ну ладно. Хоть и сложнее. Но все равно на такой корабль столько всего можно уместить. Какие-то самолеты слабые. Они даже слабее, чем... Хотя нет, те маленькие самолеты еще хуже. Ой, еще две пушки. Что-то ты, Скарлет, Идеи у тебя кончились, что ли? Ну вот, ну сломал. И все. У тебя больше ничего нету на этом корабле. Корабль-то большой. Почему ничего больше не уместили? Ой. Так, сейчас, наверное, щит надо активировать, иначе я тут не выживу. Хотя. Не, я просто их лазером могу убить. Так. Ага, пушка. Ну сейчас я сломаю. Так, сейчас, погоди, вертолет сломаю, а потом тебя. Ой, их три. Окей. Это уже. Уже. Уже что-то. Так, сломал тебя. Сломал тебя. Нет, не сломал, сломал. Так, что, снова все? А, не. Watch. Вот такое бы на каждом корабле было, было бы гораздо сложнее. Если бы на каждом корабле были вот такие штуки. И вот такие штуки, если бы были на каждом корабле. Это было бы сложнее, чем сейчас. Сейчас я просто без всяких проблем уничтожу. Она даже выстрелить не успела. И ту пара, пушку справа, ракетницу, я даже не трогал. Потому что... Ой, умер что-то. Заговорился. Ладно, я снова накопил монет достаточно, чтобы купить себе лазеры и щиты, потому что просто так я не пройду. Мне, по крайней мере, один лазер точно, один щит точно нужен и один лазер. Еще не знаю, какой здесь босс. Босс-то здесь, наверное, крутой будет, или может вообще не будет, как на шестом этапе и на еще каком-то, на каком еще я забыл. Я вернулся, и, как видите, у меня 4% здоровья. Да, не очень я хорошо сохранился, но 4% может хватить. О, лечение. Теперь точно хватит. Сколько там? 18? Ну, ладно, это мало. О, это что? Минное поле? А чё мне ничего не сказали-то? Ой, человек, тебя подобрать нельзя. Тебя нормально там всё? Ты, Ты как стоишь-то? Ладно, не буду тебя трогать. Э... Окей, он просто упал. Видимо, он решил, что не нужно его спасать, он сам себя спасет. И забыл, что он не умеет плавать. О, это ж подводная лодка из пятого уровня первой части. Надо же, какие отсылки они оставляют. Ого, так. Это босс, да? Ну да. Крутой. На рельсах походу. Да, он на рельсах. Он на рельсах. И у него какая-то штука висит снизу. Она еще и качается. Ой, это, наверное, будет больно, если она активируется. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Так, ага, я не заметил даже, что у него здесь штуки есть. Так, что это все? А, не, у него вот тут такие штуки. Так. А как я тут выживать должен? А как я тут выживать, то должен. А, ну ладно. А, вот все хорошо, все. Теперь у меня есть безопасное место вот тут. Пока он стреляет, я бы мог спрятаться здесь. Вот так. Так. Да, он реально на рельсах. Посмотрите, у него 8 рельс получается. 4 отсюда 4 здесь. Так, облетел тебя. Так. Аккуратно. У меня 18 процентов всего так может лазером по нему о все Нету минута почти сейчас еще чуть-чуть вот добью. и 2 процента блин он еще там ладно и у этого почти закончился ладно сейчас тогда тебя сломаем и вот эти пушки будем бить похоже что большая пушка посередине Активируется только если я уничтожу все эти. Вот я лазер использую. Не думаю, что на пушку много понадобится. Так. Аккуратно. Аккуратно. Все, последняя пушка. Ну, что-то так трудно сломать. Ой, огнемет-то. Ну, поздновато ты уже огнемет собрался. О, нет! Ой, она еще и качается из стороны в сторону. Ну, извиняй, у меня щит. Оп, не попала. Все, я просто вот так. А, даже так? Даже так? Он, он просто в воду уронил. Я-то думал, он ее использует как оружие, а, а он просто... Эпичный взрыв. Он просто ее уронил в воду. Кто бы мог подумать, что такое будет. Да... Также, пока я проходил уровень второй, еще раз просто так я нашел карту временную. И еще я открыл новую сложность, ненормальную. Но здесь ничего почти что не изменилось. Только вот все стало мощнее, доступнее, быстрее. И я этого босса с легкостью побеждаю, кажется. Да? Ну да. Он же второй уровень всего. Ну, давай. Так. Аккуратно. Сейчас пульнёт. Сейчас пульнёт. Все, можно дальше по нему стрелять. Сломал те штуку... Нет, не сломал ещё. Ну давай, ломайся. Сломал. Сломал. Все, теперь у него осталась только пушка посередине. Промазал. Все. Все, конец. Я получил карту и новый диалог со Скарлет. Посмотрим, что она сейчас скажет. После очередного поражения. Мне кажется, что-то упускаю из истории. Либо же... Так, ну эта карта у меня вроде как есть, да? Вроде есть. Я, по-моему, что-то упускаю из истории. Тут как бы оно... Первая часть и вторая часть связаны, но как-то так. О, я еще и без повреждений прошел, надо же. Круто. И осталось еще немного до того, как мне откроется десятый. И еще раз я дошел до босса на втором уровне и получил карту вечную. Я даже не ожидал, что получу ее. Сразу после того, как еще раз пройдут эту турнюня, начал его случайно проходить. Ну, хотел другой. Решил, ну ладно, уж не терять. Хоть монеток получу немножко звезд. И вот, мне выпала карта. Круто. Интересно какая. Так. Ускоренная установка обновления. Понятно. Хм. Сейчас посмотрим, что там написано в описании к этой карте. Так, реклама. Надо интернет тут выключать, но я вот забываю все время. Так, карта. Вот, карта. Часть рабочих в ангаре заменили роботами, чтобы сократить время монтажа, обновления самолетов. Цена, целоускорение процесса, соответственно, снизилась. Ага, то есть еще и цену понизили. Ну круто. Сейчас всё-нибудь поставим улучшаться. Там, наверное. А, да, все теперь стоит немножко вроде поменьше. И неравные цены получаются. Так, 216. Ну, на следующий день я решил еще немножко покопить. Достижений, ну как, достижений, наверное этих заданий поделать, чтобы мне открылся следующий уровень. И вот, наконец, я прошел третий уровень на то, чтобы вроде как всех уничтожать, да? Сто процентов уничтожить. Нет. А, я... Ну ладно. И мне открылся одиннадцатый этап. Наконец-то. За то, что я просто собрал 70%. Что ж, у меня пока 1000 но я буду копить. И когда-нибудь накоплю 3000 и пойду. Я накопил. Я накопил 3000 или 2. И у меня стоит всего 50, чтобы у меня была еще одна жизнь. То есть у меня будет только одна попытка. Попытаться пройти этот уровень. Извините, что прерываю, но у меня очень важное сообщение. Как бы, они разработчики игры, они как-то странно сделали. Ну, саму игру, сейчас покажу. Вот смотрите, да, обычный экран, обычный экран. Но, когда я делаю вот так, сейчас... Если я выйду и сделаю двойной экран, сейчас, ну, давайте вот, допустим, YouTube возьмем, да, и SkyForce. Так, не поддерживает разрешение, да? А я нажимаю, потому что у меня там режим разработчика на телефоне включен, поэтому у меня есть штука, которая по помогает мне обойти. И смотрите, что происходит. Сейчас. Смотрите. Он шире стал, посмотрите, насколько он шире стал. Я теперь вижу, все вот это вокруг, они экран будто бы просто сжали, посмотрите, видите, экран меньше был. Ну, ну помните, какой он был, да? И тут он какой. Мне видно пол карты, просто так. Вот посмотрите здесь, весь самолет видно, а когда я захожу в обычном, видно только половину самолета. Но это еще не все, что они сделали. Так, если повернуть, то ладно, остается так же. Но самое... самое странное, это то, что и в игре оно также. То есть там не просто черные полосы. И экран не то чтобы он как-то сжался, или он наоборот увеличился, он... Вот, кстати, если сделать наполовину, то экран действительно сжимается. А если я буду играть, то... Ой, так оно вообще сжимается. Если я буду играть, то экран тоже будет шире. То есть там есть такие места, куда я, по идее, даже... Которые я даже не видел. Вот сейчас покажу. Сейчас зайду. Блин, реклама. Когда не надо. Что, завис? Итак, я вернулся. Я... Перезагрузил телефон, потому что у меня просто как-то не записывалось. Просто зря записал тогда, получается. Ну ладно, в общем, ну как видите уже, он стал шире экран. Сам по себе выбора. И посмотрите на это. Насколько экран стал шире. Ну не в два раза. Ну, в половину в раза он точно стал шире. Это гораздо кажется лучше чем на чем без наверное на планшете может быть я не знаю как эта игра работает у меня нет планшета не могу проверить как бы она работала на планшете может быть там экран был бы такой широкий может даже еще шире я не знаю у меня нет планшета и я никогда не узнаю но разницу видно уже то есть они не дают мне Расширить экран Только потому, что Если я расширю экран То он вот так вот увеличится Он уменьшится Ну мне кажется он стал все таки Более коротким, но зато он стал шире Что вам мешает Сделать такой экран? Сделать его еще подлиннее? Ну подумаю, что они поменьше чуть-чуть будут Это ж не сильно эта проблема Сделайте экран побольше Чтобы для телефонов Жадничаете там да? Интересно, что вы действительно на компьютер? Возможно ли вообще на компьютер скачать SkyForce? Я слышал, видел точнее на Ютубе, что SkyForce вроде как есть на, на каких-то консолях, или я не помню, там за геймпада человек играл. Я не смотрел там, но экран вроде был большой. Даже больше, чем этот. Я думал, что это какая-то какой-то мод, или игра вообще другая, другая часть SkyForce. А теперь я, кажется, понимаю, что они просто как бы экран-то они оставили тот же, они просто все так сжали, что в принципе-то возможно экран вернуть нормальный. О, кстати, вот я сейчас пальцем вперед провожу, а он не двигается. То есть экран получается просто не работает там дальше. Интересно. Вот снова я вперед листаю, а он не идет вперед, он назад идет. Или на месте стоит просто. Странно, как-то тут это работает. Так, вот уже и конец уровня. Сейчас посмотрим, как паук этот выглядит. Ну, наверное, не изменился просто. Да, экран шире. Его видно как бы больше. И вот снова я вперед. Мотаю, а он не двигается вперед. Вот сейчас вот. Он просто не двигается. О, сейчас двигался. Как-то он работает. Через раз. Так, теперь... Ну, еще один какой-нибудь уровень попробую. Просто пос посмотреть. Блин, а рекламу-то я не могу закрыть. Так, сейчас придется тогда вот так... И теперь снова экран. Сейчас. И теперь снова... Экран вот так вот. Да что ты мне врешь? Ты все под... ты поддерживаешь. Просто нужно отключить эту функцию, чтобы он не разрешал поддерживать. И все. Не понимаю, зачем они так сделали. На компьютере это, наверное, и доната не будет. Ну, хотя... На компьютере, кажется, наоборот, даже его больше. Но я не знаю, я... у меня компьютера нету своего. Возможно, получится скачать, если ска... Skyforce вообще возможно скачать на компьютер. Но это будет точно в следующей серии. И если это будет, то думаю, что это немножко повысит популярность Skyforce на моем канале. Если я с компьютера буду снимать с, то... с того огромного экрана. А мы пока будем играть на четвертый уровень. Ну, тут тоже видно, что шире вот эти вот красные штуки, они же были у меня в конце экрана, и то не полностью. А сейчас они все, они даже... Чуть-чуть там места остается. О, лазер, Собрал лазер. Но я думаю, что я не смогу пройти весь уровень, потому что я мало чего купил. Сохраним деньги для одиннадцатого этапа. Кстати, его тоже надо будет попытаться пройти вот на таком экране, но более широком. Хотя я даже не знаю, как это был Но думаю, что крутой. Он же почти последний. Наверное, в самом последнем вообще будет босс такой, что... Ну ладно, фантазировать чё. Надо видеть. А, увижу я не скоро. Думаю, через неделю или две. Так, я потратил последний щит. Сломал. Ой, еще один был щит. Ну да, я точно не пройду этот уровень. Ну да. Ладно, хоть так. Ну, вы... Вы видели, да? Какой он большой. Какой широкий экран. Особенно это заметно в меню. Очень увеличился. Ой, я, кстати, только заметил стрелочки, видите? Стрелочки, они остаются вот на уровне, где есть сложность. Ну, ладно. Думаю, достаточно.